Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что на днях я встречался с руководителями политических партий, основных политических партий, в том числе даже тех, которые не представлены сегодня в парламенте, тем не менее присутствующими на, на, на политической сцене страны, и обсуждали бы проблемы, связанные с борьбой с экстремизмом. В этой связи я попросил сегодня. Коллег, подойти из правительства в более широком составе, чем обычно, хотел бы с вами поделиться результатами нашей встречи и наметить конкретные действия по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе консультаций с представителями политических партий России. Первое, считаю необходимым поручить Минздраву. Министерству образования и науки, Минрегиону, МВД, разработать программу поддержки детей. Я уже об этом говорил, детей, оставшихся без попечения родителей. Я уже об этом говорил совсем недавно в Кремле на встрече с представителями правоохранительных органов. Считаю, что мы должны создать специальную государственную программу. Прошу больше не затягивать. Уже несколько раз мы возвращаемся к этому вопросу. И все на, названные мной ведомства, если нужно, Михаил под, подключите, пожалуйста, и других наших коллег, должны принять самое активное участие в разработке этой программы. Разумеется, нужно включать в совместную работу и региональные власти. Не менее важно подумать и о направлениях, таких направлениях, как молодежная политика в целом, это конечно тема связанные но все-таки отдельная. Здесь очень важна позиция ведомств, которые занимаются, организацией спорта, опять же образования и так далее. И в этой связи прошу не забывать, экономический блок, не забывать о необходимости финансирования всех проектов, которые у нас разработаны и которые должны осуществляться. Если вы посчитаете возможным, а я думаю, что это лишним бы не было, можно было бы подумать и на тему дополнительной поддержки этого направления деятельности. Гемнерсович расскажет чуть попозднее о создании рекреационных зон. Это в целом действия в том же направлении. Второе. На встрече с политическими партиями, звучало от наших коллег предложение об ужесточении ответственности за преступления, совершаемые на национальной почве и за преступления, которые мы относим к категории экстремистских. Я просил бы правительства, подумать над этими предложениями и сформулировать вашу позицию. Это касается не только МВД, но и Минюста, и экспертов правительственных. Вновь и вновь поднимаются вопросы о о необходимости более эффективно использовать наши возможности по линии Министерства культуры, по линии творческих объединений, творческой интеллигенции, средств массовой информации. И последнее средство массовой информации назвал не по важности. По важности, может быть, на первом месте. Поэтому нужно разработать соответствующие программы. Это не значит, что нужно что-то запрещать. Нужно самим более активно действовать в средствах массовой информации. Продвигать необходимые программы, идеи, инициировать мероприятия и соответствующим образом освещать их в средствах массовой информации. Работа с национальными диаспорами. Это касается сразу низких ведомств. Прежде всего, конечно, это миграционная служба Министерства внутренних дел. Но не только. Без поддержки других ведомств Министерство внутренних дел одно вряд ли наладит эту работу эффективным образом. Рашида Гуманович, я попрошу вас отдельную подготовить программу по работе с диаспорами и согласовать это с коллегами включив их в совместную работу. Я назвал только самое главное, о чем мы говорили с представителями политических партий. Надеюсь на вашу активную позицию. И уверен, что предложение, которое вы сформулируете, затронет более широкий круг проблем и вопросов, непосредственно связанных с решением задач по борьбе с экстремизмом в стране.